мы все абсолютно все по правде и по реальности, вот. на крайнем вече, да, на крайнем вече было вот это вот э, мною озвучено э, на вот эти текстовые комменты непонятные, зачем там ауслайс и все такое прочее, вот. Ну, я думаю, э, услышали, как я конкретно этот самый, ну, а если не услышали, значит вконтакте, в одноклассниках там полная версия, так сказать, без всяких купюр, да. Вот, так вот значит, вот поймите. Э, Нужно опираться на реалии, вот, не мечтать чем-то э, воздушные замки какие-то строить, вот, а нужно реальные проекты проектировать и э, вбрасывать их в энергоинформационное пространство, вправь на, чтобы это прогружалось и в яви, чтобы это делалось, вот такие операции. вот разница между тем, которые просто балаболят, огромное количество этих самых, да, блогеров и блогер. хрен знает чем занимаются, вот, Главное, вы понимаете, их главная задача осознанная или неосознанная, чтобы вы отдавали им энергию внимания. Они просто на этом паразитируют. Не то, чтобы улучшить качество жизни или перейти вообще на новый уровень, осознания и, и жизни да, вот они занимаются тем, что просто тупо паразитируют, а вы к сожалению абсолютное большинство, ну извините э, за вот, э, тех, которые может будут смотреть эти самые, да и собственно говоря бывшие так сказать соратники вот, соратницы, да, вот, занимаетесь тем что отдаете им внимание, просматриваете их ролики, там, комменты там пишете и херней страдаете ну, я когда возмущенно на эту тему говорю понимаете, я смотрю вот. И э, максимум, что можно сказать, есть такое понятие, да, мужчина возня. Мне неинтересно. Ну ты вот извините, может, за наглость, да, с высоты моего Олимпа. Вот наблюдать, как вы занимаетесь какой-то хуйней, мерзкой, мелкой какой-то, блин, с клоками какими-то, бегаете, бодаетесь с какими-то несчастными продавщицами, да, с какими-то охранниками где-то, и корщите себя, я протестный там блогер, я там занимаюсь этим самым. Вы занимаетесь мастурбацией, вы занимаетесь самоуничтожением, вы занимаетесь подкормкой э, системы. Вот этой, причем системы э, в негативном ключе. Так, ладно. Вот Почему? Потому что опять же, да, вот как мы и выяснили. Да, вот. Но мы больше не будем так делать. Все, достаточно. Мы показали, как не нужно. Вот, Причем так, как не нужно, мы показали в самом идеальном... Э, то есть мы добились успехом во всем. В 2014 году мы подняли целый город. Вот мы с Яном и еще несколько еще наших сподвижников. Целый город 100 тысячный. Вот. Мы принимали участие в боевых действиях, мы, мы, именно мы явились авторами референдума, вот, и авторами э, буквально э, раздели Донецкую Народную Республику, Донецкую Русь. И вот через много-много лет, наконец-то в Кремле начали это понимать, и вот мы ролики будем показывать, все, идет теперь поддержка. В Москве уже какую-то площадь переименовали, назвали в честь Донецкой, Донецкой Народной Республики, понимаете? А это мы ее создавали, мы ее рождали. Сначала подпольными методами, а потом провозгласили 7 на 8 апреля 2014. Даже в этом мы вот показали, вот, чего можно добиться. А вы занимаетесь хренью всевозможной, абсолютно большинство народонаселения. За Закорлючки в паспортах где-то выковыриваете, так нужно, так не нужно. Да используйте вы это все это дело, да, как по обычный проездной билет. Входите вы в трамвай, все, э, приобрели. Ну, положено так, да. Вот мы показали вот, э, в январь-февраль 2020 -го это года было, да, когда нас менты спаковали. Вот показали, как не нужно. Не нужно бодаться ни с какими властями или псевдовластями. Какая разница? Вообще ни с кем не нужно бодаться. Одно из принципов бодания, признаков, вернее, бодания, это подтверждение системы, это подтверждение ее. Вот, все-таки как-то надо по стопам этого, как его Ганди, да, не, не, не воспринимать ее, не да. пользоваться ее этими самыми, вот. А я по поводу документов точно так же, как с инструмент с инструментами, как с вот этими смартфонами. Да. Принцип такой, как с инструментом Ну, представьте, отключить компьютер Отключить смартфон Не разбивать даже, как кто-то режет Эти самые паспорта, там сжигает Даже, даже нет, просто отключить все это Запаковать, положить в эти самые и сидеть ну, да, можно заниматься там огородом, тяпку взять в руки, которая, опять же, на заводе сделана, стальная. По технологии. Завода, блин, тяпку не это самое. Можно прекрасно заниматься. Ну, точно так же можно паспорт этот положить, какие там еще документы такие особо опасные, особо там вредные. Ну, какие-нибудь там права. Что там еще используют? Значит, никуда не ездить, Ну да, не переездить, не, не, не перемещаться, это потому что в этих всевозможных Москвах, там, наверное, надо с ним ходить все время, потому что как там, проверка документа, вот эта вся mm -hmm. херня. Безусловно. Вот. Еще в этом хорошего, естественно, нет. Это бред сумасшедшего. Мы это тоже э, Ну вся, надо мыслить адекватно. Уберем, понимаете? когда изменим этот мир. Когда да. изменим этот мир. Это уберется, естественно, это все документы. Вот. Ну попробовать походить без паспорта в этот самый, ну можно на, как там, они сами это говорят, кстати, на трое суток могут задержать без объяснения причин, паспорт не взял, просто с собой пошел возле Красной площади, походил или что-нибудь там такое, это не, это не нормально, это страшно, о том, что тебя могут взять, это самое, мы это в том числе тоже хотим изменить, естественно. Вот. Но что бы не, если тебе надо в магазин какой-то пройтись, или в этот самый, если в этом сраном мегаполисе живешь. Ну надо, блин, его с собой носить, чтобы три э, трое суток ты где-нибудь не это самое, не гулял. Не попарился на нарах, да. не, не почалился там. Вот такие перы. Почему? А потому что существует право сильного. Вот. К сожалению, паразиты оккупировали все это дело. да? Вот. Но опять же, с голыми пятками на шашку бросаться нельзя. Тем более на, с шашками на танки. Нет, нужно более этот самый. Мы вышли из этого вот э, противостояния. Почему? Да потому, что это еще Ньютон, второй закон. Да? На любую силу найдется противодействие. Вот такие пироги. Вот понимаете, поэтому... Э, Какое э, нужно этот самый, э, систему не нужно убивать и не нужно с ней бороться, ее нужно перенастраивать, нужно выйти на уровень, когда ты стоишь над системой, над системой и показываешь, куда системе надо выгодно двигаться, чтобы она модернизировалась. Ну поймите, такой простой этот самый, простой такой аргумент, это опять же, ну дальше там э, из этих самых, ладно, э, поймите такую простую вещь. У кого хватает мозгов, конечно, это все понять. Потому что большинство, к сожалению, просто не понимают эти вещи. Но вот на компьютере установлен BIOS, так называемый, базовая система ввода-вывода. Это любой компьютер, любой электронный прибор сначала загружается вот, на аппаратном уровне. Вот эта вся конструкция, когда вы подаете питание, загружается базовая система. Все. Но дальше, дальше, чтобы работать, да, это передается система загружается в которой вы можете уже там фильм посмотреть книжку почитать все что угодно этот самый делать в интернет зайти это уже система которая которой уже подключаются другие драйвера так называемые да? другие программы подключаются но это в системе. Напрямую с биосом работать, это нужно быть очень продвинутым существом, сверхсуществом. Это когда мы действительно создадим Бога. Возможно, мы тогда отменим систему или по новой ее перепишем. Но пока система нужна, но ее нужно менять. Ну вы же, блин, на компьютере, если хоть немного шарите, на смартфонах даже, даже если вы совсем тупые пользователи. Ну вы же устанавливаете программу. Устанавливаете программу, чтобы можно пользоваться Ютубом. Устанавливаете программу Skype телегу устанавливайте, Одноклассники Вот понимаете, вы же модернизируете все это дело. Ну, установите вы программу по улучшению самой программы, вот этой основной системы. Чистка, вот. типа там какая-нибудь. Вот. Вот такие пироги. То есть, а это делается вот, блин, вот этим вот веществом, вот этим вот веществом. В совокупности другими. с другими такими же черепными вот. коробками Все остальное это, блин, мышиная возня. Это смешно на это смотреть. Смешно и уныло особенно когда предают, ну не предают, уходят, блин, соратники, соратницы, которых считал равными себе, они оказались, блядь, тупыми и ни хрена не соображают, и им интереснее заниматься какой-то хуйней, какой-то мелкой, мелочной какой-то этими склоками где-то между какими-то ресурсами. Поэтому, пару моментов скажу. Если по-прежнему желание определенное э, сопротивляться системе, бороться, вернее, системе, э, то очень хорошее, вот это, опять же, по не да, э, неиспользование ее этих самых, э, ну как, плодов, да, системы. Да. В маленькие города, маленькие города только переезжать. Там э, не такой, этот самый, паспортные, э, паспортные проверки, эти, я думаю, их нет. Вот, опять же, поближе всевозможные рынки, где продают, пищу получше не все не так жестко но благ цивилизации нету. но это все равно частично это лучший вариант безусловно мы же не живем в мегаполисе мы впитаемся питаемся максимально здраво и в лес мы тоже не пойдем потому что по известным причинам потому что мы не идиоты мы это прекрасно понимаем знаем что это такое потому что в окопах насиделись и знаем что человеческое тело абсолютно не приспособлено никакой среде Кроме как в жилище в своем. Или в каком-то транспортном средстве. Вот, понимаете? Поэтому да. вот эти сказки, что жили в лесу и все такое прочее, это все в шуб, херня. В в эти, в Сутки, двое, максимум. И потом вы завоете, вам захочется в ванну, душ, еще какую-то эту... Это вообще безразумно. А зима это вообще вот эти сказки, что составы возили куда-то в Сибирь и бросали там этот страшный Сталин. По колено в снег. Да, и они там... Это бред сумасшедшего, бред. Вот. Это те подонки, которые вообще не понимают. А мы прошли фронт, реальные боевые действия передовой. Знаем, что это такое. Человеческое тело это говно, блин. Оно вообще не приспособлено никакой среде. Оно должно быть одето, обуто, накормлено, напоено в благоприятных условиях. Да, тогда оно что -то говорим, будет делать, опять же, мозговой своей деятельностью. -то. Оно тогда будет способно развиваться, если его учить при этом. Они чеморить во все эти да, самые. Я бы даже вот сказал, такие хотеть оно тогда способно, -то, если ему будет да, доставляться, да, да, если его да. накормят, вымоет это оно все, и оно будет хотеть. Вот. И второй момент, я его озвучил вот среди нашей семьи. Вот. Он простой, я не знаю, до, дошли до этого или нет. Ведь понимаете, э, мы вот говорим об очистке этой системы, которая поворачивается лицом. Ведь понимаете, э, все сегодняшние функционеры, и вот эти все зи, ну зи молодоваты, они-то, понимаете, все вот эти Улюкаевы, Тулеевы, Хуеевы, Хулеевы, они-то вышли из этой системы. Причем тогда, когда она была здравая. Помните портбилеты, когда им там выдавали? 75-й год. Это застой. Это золотое время, когда, ну считается, они тогда уже были э, зна э, ну, э, комсомольцы, вот это, партийный возраст, вот это, то есть там 18-20 лет. Соответственно, они родились Когда? При, при Сталине. Сталине. Самое считается, самое. блин, ну этот Путин, Сталин это самое пережил. Ну, в смысле, при его этом самом родился. Самое передовое время, самые люди были золотые, потому что их дрессировала эта сталинская партия. система. Партия. Партия считается. Самые такие, кремни, родились тогда, вот эти твари, которые сейчас это самое. Ну так сейчас значит, уходят, сейчас, сейчас уходят. система от них очищается, ну, вся ходиозность. Значит, что? Не сама система виновата, а то, как, как она функционирует, как на нее наверное, влияет. Сейчас, народ. как мы подходим к этому народ, его вот эти вот мозговые коробки, соответственно, разгляд, оно, часть народа. Если в то такое считается золотое время, родились такие твари, которые опять же изменились, они стали тварями. Под воздействием вот этих всевозможных темных сил. Соответственно, сейчас они уходят. Есть шанс, есть вари... вероятность, если, блин, возьмемся, если здравые э, объединятся и эти мыслеформы э, отдадут в этот мир. Соответственно, будет вычищение, самоочистка. Будет э, рожаться нормальное народонаселение. Не сброд, а народ настоящий. И эта система будет вымываться постепенно. К сожалению, это я, я не знаю, почему это я так спокойно воспринял, но это жутчайший длительный процесс, тянущий, тянуться он будет, к сожалению. Вот, потому что это все вымывание, будет происходить ну, долго. К сожалению, но ну, я надеюсь все-таки, что это будет э, скачкообразно но... и очень быстрыми такими шагами. Не вот десятилетия, уже... я имею в виду, но не, что раз завтра мы проснемся, мы об этом говорим, мы об этом мечтаем, мы хотим, но так вот прям вот не будет, к сожалению. Да, это не будет десятилетия, я ну, заявлено, как, что э, в 2024 году возродится Советский Союз. И вот наша задача, тех, кто не вот это вот дебилы, да, что ой, блин, этот самый, нет. Нужно будет даже не возродить Советский Союз. То, что восстановлен будет, так сказать, восстановлен СССР, да, это однозначно, без вариантов. Наша задача продвинутых, чтобы восстановилась держава. Было создано или восстановлено, как угодно это называть. Но не вот это вот времен застоя, там, или тем более от oh, no. Горбатова. Ну и тем более о том, как говорят, что при Сталине там гулаги и все. No. Ну и не этого, блин, с качерышкой носился, блин, гребаного этого хруща. Нет, максимально здравым, А это зависит от тех программистов, которые этот мир программируют. Вот от нас с вами. Вот, а не тех, которые, ой, давайте мы по там, тралли вали позанимаемся конспирологией и прочей этой самой, да анонизмом таким. Так, все, достаточно. Да, мы что достаточно наговорили. Так, ну вот Дмитрий Медведев же про СССР открыто уже говорит. Да, это же не просто так, да. вот Это персонаж еще тот, вы как... помните, как он сказал, да? А... «Мои слова нужно отливать в граните». Не просто так, да, это позволял себе порой там побезобразничать, ну, вроде бы ныне покойный, э, как Бахту, его, Владимир Вольфович, э, а -а -а. Жирик, да, так называемый, а Медведев все время конкретно, да, вот, если бы его не остановили, он бы не просто и взял бы, он бы взял бы и всю Персию и остановились только это самое, сапоги помыть э, в Индийском океане, да, вот, такие пироги, так что это... Персонажи взломали. Я понимаю, что у нас не такая система, как допустим, в шашу бывших президентов ну купают в этих самых и берегут и все такое прочее в молоке, как в сыр катается. Ну блин, он все равно действующий функционер этой системы. И у него взломали контакты написали там несколько постов, типа от его этого самого ну, такие жалкие э, отмазки. И опять его понимали. Вот, дело не в личностях. Да. Вот. Дело в том, что какие силы, <со> трубит, а через него, через него да. проводят. Вот, ну, нам говорят, что был какой-то президент, да, сейчас он там заместитель чего-то там по этому самому. Это не суть важно. Это просто э фигура, которая, э ну, как бы обесчисляет и показывает одну из башен Кремля. Самая такая, блин, э, матера, хоть он и вроде бы такой э, внешний вид у него не этот самый, да, понимаете? Вот, ну вообще весь Кремль уже конкретно повернулся к народу. Вот такие пироги. Так, да, это мы так понимаем. Это мы так требовали. Это мы так проектировали много лет уже. И, продолжать и продолжаем. И продолжаем. И дальше это еще будет. Вот. Потом скажут 2024 там что Восстановление СССР Будем трамбовать это, долбить 2025 Держава Русь, блин, там Тартария Еще какая-нибудь херня И дальше-дальше будем продавливать Пока это не будет Даже, Народовластия да, да. Да. До того момента, когда вот так вот этот план бытия Был в идеальном состоянии И Не было этих Составилей СМЗХ сошел. Только народовластия Вот так, что тут ничего нет. Ага. Михаил Маленков, без интернета посидишь сутки, уже пипец голод информационный. Дело в том что понимаете, какая ситуация. Можно, можно общаться без всяких интернета, без всего, да. Но это нужно, в... ну вот как мы в 2014 году, понимаете. Мы общались с огромным количеством народа населения живьем. Вот я выступал перед большой аудиторией. Вот, и, и, ну иногда несколько десятков человек, или там пара-тройка-пятерка вот этих репортеров, да, интервью дать определенное, но ну, на широчайшей аудитории посредством телевидения и прочих этих самых, да, множественных таких сетей информационных, вот, или действительно аудитория, которая была в тысячах, вот понимаете, так можно общаться, да, можно конечно общаться не нужно тебе особо э, конкретно самому использовать интернет если у тебя есть батальон и тебе э, несколько твоих офицеров докладывают определенные вот эти вот направления вот какие нужно э, в данный момент решать вот, понимаете, вот, все это зависит от э, деятельности вот этой вот, будем мы активно вот это действовать, но опять же на позитиве чтобы это было все творческое вот Живем пожалуйста какие, какие проблемы да, Можно, можно и так да. А так ввиду того что мы лишены Возможности С, с целым набором инструментов Воздействовать на реальность вот. А набор инструментов Это какой это множество населения, которое распределено по определенным этим самым своим э, возможностям. Да? Одни занимаются этим, другим, пятым, десятым. И соответственно уровень их компетенции, уровень их понимания э, ситуации в многомерии. Вот, чего абсолютное большинство, даже увы, как выясняется, все-таки э, соратников и соратниц бывших, вот, не тянут. Понимаете? Так, дальше двигаемся.